А какой сегодня день сегодня у нас 12 или 11 -е? -е. вот 11 декабря мы у юры в гараже 15. да вот андреевич черебячков гоняет в смысле опарышей раскладывают Они говорят быстро бегают национальная традиции. сколько надо столько и зальем экономика Должна быть экономной. здесь дофига. На чем хочешь можно ехать. Даже на катере. Но уже лед. Лед стоит. Поэтому нет. тебе помог... Я тебе говорю помочь. Так, ну вот Тогда так, короче, они... заправим и потом поедем. Так, надо... Ю... Юра купил надо... русский бур. дай-ка треугольник и ключ. Неро. Питворное влияние Запада. Эти игрушки идиотские. Вот все. Готово. Цена место. А это мы сейчас делаем. Вот мы устанавливаем волшебные А может ее положил? Да, это да, что? давай, следующий ножик. Угу. Следующий ножик, давай. И четыре руки. Ну только три, ну, в одной камеры. Да? Тут зажмем, наживляешь. Да, сейчас, Сега-то быстрее поймать. Он должен прийти на новые ножи. Просто сам бросится сразу же. Надо нажимать. И вот так вот. Оп. И готовальня. А чё у него да. так все получается хорошо? Будем смотреть, как пойдет у нас вот. А вот шестигранник, на который потом крепится шуруповерт. Либо, либо наоборот, к шуруповерту крепится шрек. Шрек. Шнек. Это действительно новое слово в науке и технике. Заднюю передачу не забудь включить давай дрын дык дык дык дык обязательно течет мы испытаем мою машину времени в действии Ну все встретимся на рыбалке Готов? да конечно Спасибо Владимиру Владимировичу за наши выборы, потому что дал по 10 тысяч рублей. И мы купили на эти 10 тысяч шуроповерт и шнек. Ну и слога. Ой, да. ой. Вот ой. ой, ой, ну, ой. Вот. тщательно получается чип и дэлсы пишат на помощь вот тут хорошая вот. штука сейчас он пойдет ко мне раз так раз и сегодня мы вот здесь влаги на да, всех видно Народу много. Так, ну чё? Так, в... обожди, я не вижу. Маяк вон там. Ну, скажи, в той стене. Подожди. Ну, давай, вот здесь. Вот здесь, последива да. ну, давай здесь, не будет легко. О, спасибо. А так бы мы сколько бы крутили? Да, этот степьянный льет. Все, спасибо, будем рассаживаться. Ладно, все, я снимаю их. Давай, все, на рыбалке встретимся. Ну что вот я расположился. Юра просверлил перелунки. Я пока закинул две удочки. Испытываю новый радиатор. Я вам скажу, что у меня уже тепло. Да. Тепло идет. Бел поклевки, вот что-то там что-то клюнуло. Вопрос только что прозевал. Кто-то там такой упорный, как. Так, вот у нас первая корешина. две корюшины поводки пахнет свежими огурцами как-то так вот ну вот поставил третью не знаю что будет пока тишина Было тут еще... Еще две корешенки. И все. Сейчас ждем. Этот, а Юра гад. гад, Юра гад, все ловит и ловит, ренегат. Взять все, Юра, скажи, скажи людям правду. Ну, а Н... что делать, а что делать, если включит так он, ним... он нас там оставил, да, а сам да. сюда переехал. Он так, без... Такой типа, ну что, хоп-хоп. Со мной он тоже так же. Поступает, да? Да, я начну, он, че ты тут, это меня, я тогда перееду. Да, да, да. Ловить, вот. да. вот такие они все. Люблю кучу не любит он кучу сил. Делиться не, не хочешь. Ну ладно, все, сиди тогда тут сам. Так, солнышко уже встало. Так, ну что, у нас тут вроде бы и не холодно, потеплее, чем мы думали. Что делать-то? Нужно что-то ловить. Прошло еще немного времени. Не прибывает пока, не прибывает. Народ движется, туда-сюда перемещаются. Те, кто уехал далеко, На хвосты возвращаются да. мы тут сидим почти на третьей косе или как то непонятно где вот пока такая вот фигня не да, Либо подходами как то то есть то нет не поймешь маленькая пелюшка запутала и вот это время был косяк Я половил немного на одну две были спутаны Так, на данный момент уже хоть что-то видите, да? Вот на камеру выключаю, что-то ловится. Как включил, так вы увидели одну поклевку. И то неудачную какую-то. Поменял батарейку. Ой, ой, ой, ой, ой, ой. Сегодня курюх ловится на разной кубине. Но не одна, не одна. Непонятно в половинном положении. его в том что не лежит именно тут Так, ну похоже, сегодня рыбалка заканчивается. Я поймал вот столько. Дома взвесим, может быть. Сейчас сходим, посмотрим, что там у ребят. Земля вращается вокруг Солнца, но мне... В моем деле, это не пригодится. Редко-редко. Ложку топил. Блядь. Случайно как-то там это маленькую выкинул. Стал ее туда уталкивать. Она у меня из рук выскользила. Вот такое бывает на рыбалке, да. Это потеря-потерь. Ну что, пару-то килограмм поймал? Ну и ладно, у меня, вот. у меня был и сход, но и все, и трясу, и стоит, и... А на нее одни мелкие корихи, все пойдем посмотрим, Разбочим. товарищи. Туки-туки, мы с ты оборзел, ты наверное уже пару раз ложил в мешок. Граждане, уступите место, встаньте. Так, короче, Скрифосовский, будешь ну, делиться, у старого там тоже нет, у... ни одного сига. С... Утопьют только что ложку, я знаю, Горе, потеря, потеря, не ругаемся, не ругаемся. А у меня видишь как. Ладно, ладно, уже, да, ну вот три отдашь, Шурка. Пока ходил, к ребятам чудо не произошло. Обе удочки молчат. Да. Ладно, больше топить не буду, все равно собираться скоро. Так вот, там уж только погреет. Счастливого пути, как говорит, приезжайте к нам еще. Это вам не Париж, не Вена, не Лондон. Это Россия. И чтобы затевать свою игру, надо узнать этих русских. Хорошо отдохнули. Рыбалка наша сегодня закончилась. Мы вернулись к гаражу. Сейчас он прогреем машинку. Загрузимся. Закатим собачку в гараж. И все. До дому. Все. Пока-пока.